Артюр Рембо Празднество терпения Хоругви Мая В просветах редких веток лип Стихают крики у люлю, -лю, Но пение церковное витает меж смородины, чтоб в наших венах кровь играла, Запутан виноградник старый, А небо мило, словно ангел. Лазурь беседует с волною. Я выхожу, и если ранят меня лучи, Во мхах останусь. Быть терпеливым, жить с тоскою, Так это просто. К черту муки, хочу, чтоб колесниц удачи Меня не отпускало лето, И чтоб из-за тебя природа Уже не сирым и ничтожным я умер там, Где умирают обыкновенно пастухи. Пусть время силы истощает, Тебе, природа, я сдаюсь, Весь голод мой и жажду всю. Ты ж накорми и дай водиться, Ничто меня не заморочит, Забавно предкам, что на солнце, Но мне смеяться не пристало И добровольно это участь. Май 1872 -го. <социк> Пойдемте орхидеи смотреть. Потому что и и попадает. У нас отдыхалка Нам где-то <социк> 70% <социк> У А у тебя? Давай, давай, давай. Да, я. После гигации, а? Нет, да? Смотри, сколько попугает. А, это вот он. Вот он.